Да! Быстро! Блядь, спасибо! <свят> Ой-ой-ой! Ай! По-моему, там тотал! По-моему, там ну, на... все <свят> просто остались. Вот так, костюм просто.